Извините, пожалуйста, у вас не будет лишнего ореха. Да мне парочку, буквально мне большой, один даже возьму, спасибо. Сюда? Я просто Пойдем. видео хочу. Извините. Извините. Вот маленький, возьмите. Угу. Спасибо. Мам, смотри, давай. Давайте скажем спасибо, друзья. Теперь есть чем покормить белых.